Ретроградный Сатурн. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Сегодня мы с вами поговорим об этом. Что же такое ретроградный Сатурн? В первую очередь хочется сказать, что Сатурн ⁇ это сущность, личность этой планеты, несет имя Шани. И это справедливый из справедливейших. Это властитель нашей кармы. Тот, кто приносит нам плоды наших поступков в определенные сроки. И он как раз этим и занимается. Поэтому, когда ретроградность проявляет эта планета, это есть замечательные возможности пересмотреть всю свою жизнь, обдуматься. И во время ретроградности эта планета приносит, в принципе, то, что мы заслужили. Если у человека позади очень много хороших поступков и благостных, то плоды, которые принесет Шане, будут очень приятными. Это будут подарки судьбы, подарки э, Вселенной. И они будут очень замечательными. И когда позади у человека сделано очень много неприятных, он когда вот, люди любят дразнить других, когда любят э, упрекать, использовать сарказм, э, какие-то.. Э, Претензии, форматы претензий, разговаривать с окружающими людьми, какие-то требования предъявлять, да, то есть это все начинает проявляться в жизни человека в достаточно негативном ключе, и это очень ярко ощущается: Сатурн ретроградный дает такую возможность ощущения своеобразного своеобразной справедливости, то есть как бы вот люди иногда такие с ретроградным Сатурном, они такие правдолюбцы, им вот хлеба не дай, а дай только где-нибудь правду рассказать людям в глаза, такие достаточно прямолинейные, не, не обдумывают, что после их слов будет, не забегают вперед, не просчитывают несколько шагов, как в шахматах, да? а стараются почему-то всем рассказать вот эту правду э, в лицо, и это говорит о том, что в прошлой жизни человек, чтобы получить в этой жизни ретроградный Сатурн в карте, человек в прошлой жизни должен был неуважительно относиться к старшему поколению. То есть какие-то слова были не очень позитивные, скажем так, может быть, какие-то претензии, может, какие-то сарказм, шутки, сме смеялся или еще что-то проявлялось. То есть в этой жизни человек получает такой Сатурн. Прокачать его можно и нужно в этой жизни. Да? То есть все, что было сделано тогда, оно сделано было тогда. Мы уже там ничего не можем изменить. Но мы можем изменить наши поступки в этой жизни, которые помогут нам прокачать Сатурн ретроградный. Период в году почти 6 месяцев идет Сатурн ретроградный. И эти периоды людям, у которых в карте тоже стоит ретроградный Сатурн, очень тяжело переносить. Обязательно нужно прокачивать. Конечно, фрукты и вода – это тоже помогает. Очень хорошо служение старшим. Сатурн любит, чтобы мы кормили ворон. В его жизни была ситуация, когда ворон спас ему жизнь, и он очень благосклонно относится к этим птицам. Поэтому, когда люди кормят ворон, то это очень хорошо помогает прокачать карму и улучшить, сгармонизировать отношения с Сатурном. Очень рекомендую посмотреть фильм Шани Деф. На сегодняшний день он есть в бесплатном доступе в интернете. Если поискать, вы его обязательно найдете. Там очень много серий, очень много интересного показано из жизни Сатурна. Какой была его жизнь, чтобы он стал самым справедливым из справедливейших. И как ему пришлось пройти очень много испытаний. Я очень с большим уважением отношусь к Шани, к Сатурну. И мне бы хотелось рассказать как можно больше хорошего о нем. У меня только самые положительные и самые теплые воспоминания о том, об этом фильме Шани Дэв, да, который был сделан, снят по ведическим писаниям, очень хорошо снят, очень красивые костюмы, очень, красивые, очень хорошие актеры. Удивительно хорошие актеры. Очень э, приятно посмотреть этот фильм и начинаешь понимать очень много из жизни Сатурна и как вот что должно происходить в жизни, когда Сатурн ретрограден. Да? Прокачать его можно мантрами, прокачать его можно служением старшим, кормить ворон, каждую субботу заниматься благотворительностью. То есть благотворительность это такая штука, что больше пользы она дает тому, кто занимается благотворительностью, чем тому, кто ее принимает. Но люди на сегодняшний день не знают этого момента, да. И те, которые принимают, им действительно нужно то, что им могут дать остальные. Ну, наша задача, конечно, заниматься благотворительностью, нести этот свет в мир. Все, что мы можем дать этому миру, мы должны это дать что все всегда вернется сторицей, всегда вернется сторицей. И Сатурн <coughs> Сатурн прокачивается вот этими поступками. В принципе, вы уже услышали их, да. Делайте все это, делайте, если у вас ретроградный Сатурн, и есть еще периоды Сатурна, сада называются. Это вот самые сложные периоды в наших жизнях, да, когда мы получаем плоды наших поступков. И периоды, и те, те, каждые 7 лет, они длятся 7 лет периоды сада сати но я об этом в другом видео говорю да я вам подробно рассказывала уже в другом видео о сада сати но сегодня мы говорим просто о периодах которые каждый год у нас есть и как влияют это эти ретроградности сатурна на тех людей у которых есть ретроградный сатурн в карте тех у кого нету тоже обратите внимание потому что возможно что в этой жизни человек уже совершил определенную поступки, которые принесут достаточно неприятные плоды, поэтому старайтесь просто знать, важно знать, какие поступки лучше не совершать, потому что все в нашей жизни возвращается как бумеранг, и вот за это отвечает как раз Шани, Сатурн, за то, чтобы в нашей жизни все к нам вернулось, да? все хорошее к нам вернется, и все плохое к нам вернется, поэтому чем больше хорошего мы в жизни делаем, тем больше хорошего получим, и Желаю вам прекрасного дня, подписывайтесь на мое видео, на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И в, следующий, в следующем видео мы с вами поговорим о ретроградном Марсе. Да? У нас Солнце и Луна не бывают ретроградными, а вот Марс еще у нас остался ретроградный. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!